Привет, меня зовут Мак Кэмбер, я из Калифорния. А меня Патрик, я из Камеруна. Давай расскажем, как классно приходить праздников в Наш ждут чудеса. Да, жить в Сибирь само по себе чудо. Да, только сегодня у меня много дел. А у меня съемки. А, тогда до вечера. До вечера. Alright, baby. Перед Новый год Красноярск очень красиво, но малости холодно. Мне нравится, как Красноярск сделает кофе. Самое время идти погреться. Это мой любимый кофейнер, самый первый в Красноярск. Привет, Мак. У нас основные две смеси. Одна смесь молочная, другая черная. На черной готовим черный кофе, на молочный весь кофе, который связан с молоком. Но также у нас есть моносорта, такие как Танзания, Эфиопия, Суматра, Кения. На них мы готовим альтернативный способ заваривания кофе. Мы каждые полгода стараемся обновлять наши кофейные зерна для того, чтобы удивлять радовать наших гостей. О, oh, спасибо. So wow. it looks like a Я приехал в Красноярск самый первый в 2010 год. Это сложно сказать, но самый первый это был Мороз когда у вас есть минус 25 минус 35 это это очень-очень холодно у вас есть очень уникальные блюда вот это например борщ и у вас есть суп ши и интересно было это очень я вегетарианский поэтому здесь сложно сказать что мне нравится или нет но я ел борщ без мяса это вкусно и я не знал что Такое блюдо можно сделать, но без мяса тоже. Сегодня мне нравятся а, первые а, люди. Они очень добрые, дружелюбительные, они любят. И, и, а, и, а, и, а, и сразу здесь видно, а, погода очень холодная, сердце очень теплое. И очень, что меня нравится, здесь культура кафе красивее. Я думаю, что это один вещь, который лучше, чем в США. Как настроение? Отлично. Absolutely amazing. Кофе, пирожное, как понравились? О, вкусно очень. Спасибо. Спасибо за вашу гостеприимность и вкусный кофе. Спасибо. А ты знаешь, у нас в России после Рождества проходят каляцки. Хочешь посмотреть? О, чудеса начинается. Что это? Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой. Жениха мы не ведем, мы вот это э, козу ведем. Не смотрите, что она такая худая, зато она плясунья какая. Ну, казах, и себя покажи. Мы любители традиционной народной песни русской, все-сибирской. В Сибири разные народы съезжали, занимали эту территорию, поэтому здесь есть традиции и с севера Руси, и с юга Руси, и вот, вот многонациональные еще, есть и украинцы, и белорусы. И мы хотели бы это все сохранить, как память о наших предках. Бубенцы, бубенцы, Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow In a one-horse open sleigh Over the fields we go laughing all the way We live in Красноярск, a guy who is coming from me is not very sad What вот снимаюсь в новым проекте с канала. Я научился танцевать на Буги-Хуги. Надо будет спросить моего американского друга Мака, есть ли он так умеет. Привет! Yo. Привет, Марк! Как ты? Ну, хорошо, я танцевала Буги-Хуги. А ты? Я каладевал. А что такое каладевал? Это... Песня русский поет э, на савяток. Святок. Что такое совяток? Это праздник от Рождества до крещения. Mm -hmm. А где мы сегодня ужинаем? У меня есть классное место, и там у меня есть отличный друг Анатолий. Ты будешь готовить себя вкусненько? Я yeah! yeah! yeah! oh, буду ah! говорить с ним. Oh, my God, my God. <свят> Абсолютно. Пошли. <свят> Анатолий, как отдыхают русские и что они любят покушать? Русская культура хождения по ресторанам резко отличается, на мой взгляд, от европейской. Если в Европе это какая-то обыденность, да, пошел в ресторан, то изначально русские всегда любили компанию, любили собираться большими группами под какое-то событие, и поход в ресторан это всегда было событие. Только сейчас со временем мы начинаем немножко перестраивать эту культуру и хотим, чтобы наши заведения в том числе были как бы обыденным местом. Но при этом мы, конечно же, не забываем про наших гостей, которые любят шумные компании, приходить, собираться, особенно когда есть повод для этого. Привет, меня зовут Азим, а тебя как? Hello! Меня зовут Патрик. Очень приятно. Да. Как, зачем? В Сибирь приехал? А зачем в Сибирь, если честно, сам не знаю. Ну, я знаю, зачем приехал в Россию, потому что люблю Россию, а в Сибири так судьба, меня сюда привезла. А как парни отличаются африканские от русских? Ну, ну цвет кожи so. так, да. Одинаково. Они там загорели, хорошо загорели. Тут не умеет загорать. <laughs> тут мороз, снег. <смех> как пришла идея сделать такой бар? Для людей гараж, для наших, для русских, это место где они могли абстрагироваться от семейной жизни и с друзьями провести время. гараж не просто хранение машины, а иногда даже и машины там не было или она стояла на спущенных колесах, а лишь место для сбора и проведения времени. И компании, которые сюда приходят, они приходят именно для того чтобы попить хорошего пива ну и поесть вкусную еду. Сейчас будем готовить мясо. Вот. Okay. Ты был в Америке? Я проехал Америку с востока на запад на мотоцикле И с каждым днем это, это была другая Америка Я поражался этому, интересная страна oh, Я как раз из Калифорнии Мой любимый город, да, Лос-Анджелес Вкусно Хай, Марк, я познакомился с сибирскими старжилами Вау wow. Они назовут попить чай Здорово, а куда? Муси сибирского художника Сурикова Сначала экскурсия, а потом чай Я готов, абсолютно Пожалуйста, два бугара с Мясо а Марку вегетарианский Приятного спасибо! Рада приветствовать вас в музее в саджи Лиликова. художника Василия Ивановича Сурикова. Василий Суриков родился здесь, в этом доме, 24 января 1848 года. И вот представьте себе, да. эту гладила хрупкая женщина. Да, да, это тяжелый, да, точно. Это называется шишка. Шишка. Окей, oh, okay, right. Вот пикровые орешки как раз от шишки. А, да-да-да. И валенки, wow. которые сушили на печке <laughs> из войлока. У нас появится на которой мальту Прямо сидящий на этом самом полу весливой. Он вон крылали комнат Сам художник в себе не скромно говорит, если бы я не стал художником, тогда бы я стал музыкантом. Любим композитором был Бетховен, и он даже поднял Бетховена на... Я обожаю. Бетховен – это бесс. Здравствуйте. Простите, что я опоздал. Здравствуйте. Здравствуйте. А ознакомься с настоящими сибирьяшками. Давайте пить чай. Мы вам предлагаем попробовать наш ангарский терняковый чай, который способствует мужской силе. Ну что, проводим старый год и порежем пироги, отведаем, как мы. Все это испекли по ангарским рецептам. Wow. Это вот такой пирог традиционный, мы его пекем. Yum, yum. Потом, если много спекли, выносим на мороз, замораживаем. <музык> вот за этой ягодой, которая внизу, ah. она черемуха. Ее собираем, uh -huh. потом сушим, а потом мелим на мельнице. И получается мука из чьей ягоды. Спасибо. Вот, дякую. Thank you. Thank you. Спасибо. Пробуйте. Красиво. А вы поете песни на праздники? Если мы поем, но праздник веселый. А -а -а. И мы вам споем лучше веселые частушки. Ой, топнула я, и притопнула я, сколько я не топачу, все равно плясать хочу. Америку догнали, по молока, а по мясу не успели, он сломался у быка. Это наше лакомство, любимое с детства. Называется творожники. Это творог, сметана, сахар и украшалась ягодками, нашей любимой брусникой. Это мороженое. Это наше мороженое, Вот смотри, надо так. Mm. Oh, mm. Mm. Мое wow. очень mm. сильно. Мороз, no, so, Я буду ждать. Будешь еще? Вот Абсолютно. Нет. Как нет? <laughs> Абсолютно. <laughs> как нет? А дед Мороз приходит к вам? К нам Дед Мороз тоже приходит, и мы его обязательно там ждали и встречали. Но у нас не только с новым годом, как этот Дед Мороз у нас персонаж, но у нас еще был персонаж Шуликина. Это был антипод, как скажем, Дед Мороза. И нас детей пугали, если мы как баба что или будем себя плохо вести, не что придет вместо Деда Мороза Шуликин и нас накажут, либо нас заберет с собой. И мы старались этот новый год извести себя очень хорошо. И с новым годом, с раз и крепкого здоровья и вкусного застолья. Привет из Янисей Сибири. Увидимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.